Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, в Вове куча разных интересных событий. У каких-то КД год, они появляются только один раз в год. К примеру, какой-нибудь праздник по типу любовной лихорадки, огненного солнцеворота, хмельного фестиваля, вина. Некоторые события длятся там недельку, и при этом они периодически повторяются. Различные бонусы, да, которые там идут к локалкам, к питомцам, направленные на путешествие во времени. Вот именно о путешествиях во времени сегодня и поговорим. Долгое время таймволки шли таким образом, что награда с них была не особо крутая. Но на текущий момент, если мы обратим свое внимание на тот сундук, которые нам дают за прохождение пяти таймволков в виде донжей, либо убийство пяти боссов, мы получаем героический сундук. Ранее давали сундук с обычного режима. Круто ли этот литвинков? Да, конечно, круто. И таким образом компания Blizzard хочет приодеть персонажей к 10.1, да, чтобы наши персонажи были чуточку одеты. Окей, это все круто. Но вы скажете, один-единственный таймволк клизмовский, который будет идти только сейчас, это же так мало Нет, каждую неделю теперь будет идти таймволк вплоть до 10 мая Ластовый таймволк — это 3 мая по 10 мая, Личевский. Выйдет ли 10 мая 10 .1? Вопрос довольно-таки хороший Ну, это так Мини-догадка. На самом деле не хотелось бы, потому что там Диабло, и на 10-1 остается очень мало времени, а комбинировать 4 й Диабло с 10-1, ну идея такая себе. Также хочется сказать, что на текущий момент идет Тайм Волк и имеется рейд «Огненные просторы». Алис Разор, босс, находящийся там, дает перышко синего качества — и это перышко нужно для питомца секретного. Я в субботу днем на стриме планирую рейдик собрать, поэтому жду вас. Я думаю, убить одного босса это не такая уж будет проблема, как по времени, так и по сложности. Дополнительную информацию, конечно же, напишу в дискорде. Как-то так, то есть, одеваемся в их персонажей, наслаждаемся текущим контентом, старым контентом, и, то есть, просто кайфуем от игры. Близзы, на самом деле, хорошо сделали то, что вот имеются таймволки, которые будут идти каждую неделю, и каждый может получить то, что хочет. И вот действительно ценное, наверное, единственное ценное, да, что имеется в данном таймволке, это вот это вот перышко для питомца. Видосик по сбору питомца, ну, может быть, сделаю потом. Как-то так на текущий момент. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!